Так, друзья, всем привет! С вами Артём, вы на канале Артём Уф. Мы продолжаем проходить сталкер Чистое Небо. А, короче, я убил вот этих дебилов, которые засаду мне устроили, стрелок сбежал, подорвал туннель. Я в это время думал, что записывал видеоролик, потом хорошо, что я решил проверить. То есть я как бы вышел из игры чтобы проверить записывалось или нет а оказалось что не записывалось и так как я еле-еле прошел это потому что патронов у меня не было совсем был только пистолетом все еле-еле прошел я решил сейчас опять заново это не проходить и просто начать здесь сейчас нам нужно идти на сигнал сос вот этот чувак, которого мы оставили в живых, только потому что он нам покажет дорогу. Не живодер. А, еще я заметил такую интересную штуку. Если это правда сейчас. А, нет. Короче, я тут тайник уже третий раз обыскиваю. Я просто выхожу из. Я сохраняюсь при этом. После обыска. Да. И я захожу опять в тайник вещи там просто как будто сами появляются, Я не знаю, что за хрень, Но зато у меня теперь куча патронов Ладно Он нас обувидит Если его убьют, то пофиг Он вообще засаду устроил, он должен благодарить, что ему спасли жизнь будет нашим прикрытием, так сказать Это он! Вали его! А, то есть, да? Лучше бы я его в жилку не оставлял. отвари. Так, а если на нас убит? Сойди. Ну, думаешь сбежать при Это он, балей его. А? Как спрячешь пол, будет разговор. А, значит, все нормально. Эй, ну, эй ну, пушкайся, ты пушкой, не маши. Не разговора она не нужна. Потому что я тебя спас. Как спрячешь пол, будет разговор. А ну, то я еще должен ствол спрятать, у меня на самом деле что-то не актуает. Идти на сигнал. Слушаю тебя! Чем я могу помочь вам? Ничем. А, да, так зачем я могу помочь? Ч тут повреждение такое с ним? Видимо, да. Опана! Пока этим не умочился. Да. Не-не-не-не, не пугай. проход в аномальную зону Стучка. там то проходим Заразить Yeah, yeah. Слушайте, пока погибшим стал. Не понял. На пространство странно, А Зачем ты здесь вышел? Не Что совсем? Чё, меня стреляют? Еще, еще немного подождем. У -у -у. Можно передохнуть по лейке Возможно, еще не все. все мужики? Отборки. Давайте... Нет, сделаем так у нас больше патронов. Да, О нет. А можно я со мной тут пойдет, да? Ага. Кому-то вам обратиться надо. Дорог буд не удачно тебя к нам в зону привела. Привет. У нас к тебе дело, мы, как ты понимаешь, сюда не по грибочке пришли. Рядышком есть аномальная зона. Там артефакты чуть ли не росы пережат. Как будто пройти, я знаю, трокатинут через лес, а место это сам, знаешь, Здорово здоровгивое. Проведешь нас до места, вот там чуть посторожишь, а мы тебе артефакт пожирнее подгоним. Согласен? Согласен, пошли. Рванули! А, ну о, да, так бы сейчас байдники, словки. Псевдогидант, насколько я помню поэтому не с ними пройдет хотя я мог там один сейчас чуть зачистить и больше жизни спас спазма но это сталпера одиночки а вот фиг вам ничего было за сам странно не удалось подойти к тихую Конечно, это было. убивал Ты ещё меня отрубляешь? Парни, не расслабляемся! Всем спасибо, всем спасибо. не ходи в зону запарили уже эти тревоги и что я ну, маленький где... жалко, конечно, ну ладно стойте, ну жди, а давайте, я, да. мужики, быстро разбежались из кучи дружище, ждем твоего сигнала атаковать ты куда пропал? давай уже в маску. Дорогой, мы все еще здесь! Ждем твоей команды! Парень, ты на нас не пропал? Ну так пошли... Ты куда пропал? псевдогиганта, а раньше не мог пройти Рванули. сейчас уже Да. Жалко, ребят. Yay! Спасибо, что помог. Вот твоя награда. Получим предмет грани. А, это что такое? Артефакт образуется при длительном гравитационном воздействии на металлосодержащие вещества. Способен поддерживать антигравитационное поле. Многие сталкеры используют его так же, как и артефакт ночная звезда, чтобы заметно уменьшить вес рюкзака. Радиоактивен, плюс 3. Плюс 20 килограмм. Что я не могу его надеть на пояс? Не понял. Двенадцать тысяч что? Может он продать-то если честно, ни фига. Вообще так, что может предложить? продать кому-то ебу для нас не намать ну ладно Аномалия. Там и там еще. да может Андром Брючак ну, больше поможет. Успеть. Да. Давай-давай-давай-давай. Успел. Отлично. Прежде чем сапали мутанты. О! Ха, магия. Теперь мы тут. Так, отлично. Верно, нужно найти лесника уровня. Вот Чего ты тут ищешь? Эээ, сейчас -э -э, погоди. Здорово, живая душа. <звёзд> ну, здравствуй. Какая дорога привела тебя сюда? Кто ты? Что о себе сказать-то? Лесники. Всю жизнь вот около этого леса живу, а уж годов мне, да и куда было деваться? Я к родным местам прикипел, от эвакуации вон отказался, как чернобыль а появление появлении зоны хорошо помню, да, как полутнуло на горизонте. Их и погибло тогда вокруг народа. А вот меня пощадило, понимаешь? Не просто пощадило, а даже вроде как наградило. Я раньше в лесу без карты правильную дорогу находить мог. А теперь гляжу на аномалии без всяких хитрых приборов. Да и чувствую, как между ними проскочить можно. Сталкеры вон все завидуют, а мне подарок этот совсем не в радость. Ничего же за просто так не дается. Спросит еще Зона свою плату. Ох, спросит. А чем это уж только она и знает. Вот этого и боюсь, парень. Мне необходимо попасть в Лиманск, в Об этом городе много лет не вспоминал никто. И правильно. Лучше Лиманску этому и дальше забытым оставаться. А тебе-то туда зачем? Звучит как дешевое кино, но это вопрос жизни и смерти. Ты не такой, как все. Зона метку на тебе оставила. А вот к добру это или к худу, не скажу. Не знаю. Сейчас все уж не так, как прежде было. Зону трясет. И ты нужен зачем-то. Эх, хоть и не уверен я, что правильно делаю, но тебе помогу. Попасть в Лиманск не так, знаешь, просто. Мост. Стоит поднятый, это самая короткая дорога, да только не единственная. Мост-то что? Мост подняли еще долго со свободой, сразу после большого выброса. А несколько дней назад на другом берегу откуда-то взялись бандиты, и мост этот самый захватили. Выходит, где-то есть... Дробка неприметная на другой берег, а, может, и не одна. Ты знаешь, как бандиты попали на другой берег? Большой выброс сильно зону поменял. Были дороги разведанные и безопасные до последнего сантиметра, а теперь там аномалия на аномалии. Зато другие места открылись, где раньше никто и не бывал надежных карт пока нет, Но я тебе вот что скажу. Время от времени через ПДА слыхать просьбы о помощи из-под самого Лиманска. Стало быть, сталкеры нашли новые дорожки. Только потом в беду попали. Что случилось со сталкером? Жаль, сигнал все-таки слабый. Мало что разобрат выходит. Как я понял сталкеры стали как запертые. Куда ни пойди, останешься там, откуда идти начал. Однако, если выйдет их вытащить, мы сможем дорогу на Лиманс узнать. Что я должен делать? Сходи на военные склады. Там на калмах сигнал должен быть покрепче. Как узнаешь, что, дай мне знать. Так, новое задание поговорить с командиром постав. О, ну, может, не может все старика. Ничего себе. А ты можешь по-братски вот это мне улучшить? Так, а это сколько будет стоить? Давай тоже улучшим. 2 рубля, да, тоже, давай, это, ну, а... все, спасибо, так, мы все улучшили, ну, так, давайте на этом закончим, в следующей части мы пойдем, значит, говорить с командиром блокпоста. Спасибо за просмотр подписывайтесь на канал поставьте лайк всем удачи всем пока пока